Встретил чела в Авалоне. Он в чате пишет. Так где новое видео? Чел, если ты здесь, напиши комментарий. Так что ты пришел. Всем привет. Это нарезки со стримов. Если понравится контент, я его продолжу снимать. смотрите до конца 11 минут видео а в конце видео будет бонус в виде моей смерти и парного прохождения воровства сундуков у форд стерлинга парное прохождение все-таки было но я его не стал вставлять в видео вам будет неинтересна эта нарезка ПВП, а там парное прохождение, вы поняли. Он меня ч ⁇ не убил. Офигеть. И что у меня с интернетом? Или это у него с интернетом проблема? I'll be waiting to make you lose. Come on often, but please, you know I can't stand it When you don't talk to me When you don't talk to me There's something inside Yeah, there's something inside That I want you back There's something inside Yeah, there's something inside Ага, я вас понял. Я вас понял. Я, походу, сейчас откисну. <связывающие> ну что, если не No. No. No. Это замечательно, они внутри данного за мной до сих пор наверное бегут, не подозревая, что я наверху, на поверхность. не зря хил, не, не надо хил успешивать, они хилятся, потом к ним присоединяются. А при полном распадем. Не подержал внутрь. Как сейчас. Например. В данжах... О... В данжах ничего судей не падает, кроме серебра. А вот здесь падает. У него скилы тоже в КД вроде. Дали что-нибудь? Блин, Ешка промазала, это вообще плохо очень <тит> Так, сбежим, бежим, бежим Подальше, у меня маны нет, у не меня Лучше бы ученого шапка была. Еще ешки два раза промазывали один раз. Это вот... И три чела валяются. Три челика, ао... Блин, я, я я сдох. Надо было откат куртки нажать и куртку, а я куртку нажимал, когда которая была в, в откате. Минус 120 тысяч на починку. Но сундуки я себе хочу забрать Если понравилось видео, ставьте лайк Также смотрите мои другие видео в разделе следующие, Например, про крапты Или про пвп в открытом мире Либо смотрите записи стримов ходите на стримы я вас жду давайте там подписывайтесь ставьте лайки там такое деревяцо падает